Или снова здравствуйте. С вами The One Alex ALX. Алекс, типа, меня зовут Саша. Сегодня мы будем играть в WAZE Bugers. Недавно пытался поиграть в... Как? Сейчас WAZE Terrorist. Вообще, мало действий, всего мало. Но тут больше. Я видел, похоже. Начнем. Иди туда. Иди быстрее, окей. А, ну он даже сам зашел. О, о, что такое? Ты кто? Вали отсюда. Ты чё? Пам-пам. Классика играет. Ниндзя. Давай, я солдат. Конечно, Это, типа, может... Да, сердце вытерло. Удар. Кобры. Даже жизни у меня остались. Наш герой зовут Патрик. <hhh> Патрик. Ха-ха, <packetcciso> пока. Очевидно, еще ходит он. У нас что, белосик? Пиши, пиши. На дверь навели. Классика играет. Что? <звуки> Ах ты мудак! Ах ты, ты что-то забыл? Вали отсюда, вали, вали отсюда! Ты что забыл, старый мудак? На, урод, на, вали отсюда, чтоб я тебя тут, может, не видела, Вот. Вот ты шишак у него. О. На, урод, Еще пойдешь, так же получишь. На, мудак, вали отсюда, вали, чтоб ты сдох сгорелка Ты загрызи его. Значит. Тебе готовить яичницу с беконом? Можно. Такой бабка. Яичницу приготовить с беконом, а это завалило. О, жестокой рук. Поел он, заехали ему. Ну что, все Книжки. Посмотрим. Ой, книжками больно. Но... углом книги заехать. По лицу. Но... Там синяк надо... Все, уже снял. На уголовник. Получи. О, поймал. А вот этот поймаешь? Кубик рубика. На! Он все сделал. Кубик, кубик всех сделал. Так. Дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше. Это. Это. Чего что, что, можно? ты Би... можешь? О. Сейчас посмотрим. Бита и шторха. Душ, что ли? Ну, <плодил> <плодил> <плодил> <плодил> ну, нет, нет, нет, но. О. Дерзко, дерзко. опять минут спустя. О, вообще жестоко так. Ну, с бандитами так и надо, конечно, но... Битус хамал. Я знаю, что будет сейчас. Че, как ты медно идешь, а... Но no. все, он же из звука не должен издать всё. и довольно да, чувак просто хотел спать, а это ему помешало. Держи. О, сам уже себя. Все без головы. Вот это жесткость у него. Дальше. Он подушка я вижу. Подушка. Одиночная подушка. А, нет, нет, сэт. Классика такая Вы жалко, не видите. Поменяй программу, то что вы должны. Ну, вы услышите музыку Пока моего. Все, сейчас его дерзко. Девочка, ты чего зашел в мою квартиру? Говори! о Так снялся Только недавно начал снимать, поэтому это сильно так не... Как сказать? Сильно не... Не жалуйтесь. В дальнейшем будет лучше лучше. А вон в будем походить. Много чего будем походить. А после 300 подписчиков... Тут я какой-то... А, Вискер. Вискер. Вискер. А, это код. После 300 подписчиков будем снимать достаточно хорошие видео будем проводить челленджи ачивки будем то а... да все будем снимать. после двухсот уже будем так. да после двухсот 200... будет так же да двухсот трехсот где то так тогда уже и будем кстати большие пальцы вверх если вам понравилось подписывайтесь тоже чтобы ссыновали подписчиков, быстрее проводили. Жестоко выдавало, чё то. что ли? Ага. О -о -о -о. Вот это у него уже тут. М 16 а он выпадает, да? Как называется? да да да да да да да да коврик, коврик да да да да да С да да да Однако да, ну, вот этого хочу, ароматизатор Сига Давай, давай, давай, ты хочешь говорить, да? Стоп! А как, если он огонька? я просто хотел курнуть но он просто призрачный гонщик теперь пил паспорт прошелся по нему ага. вот это чувак такой, да, безжарный Не сделал. опять как чуди М -м -м -м. о в глаз молотнул не ну как как он даже попал то я выдерну он а вместе вот с глазом глаз пошел останется чувак без глаза остался без... Ахренеть, да вообще? о чувак! Ага, рука отель держится. н Нет, нет. Без глаз, без рук. А чё дальше -то Всё, что дальше-то будет? Все что? Ну в принципе-то дальше и не надо. И... Так нормально. Зайчики у него есть. Обувь. Тапочки. Вообще забываем. Что? О, хорошо. Очень. Понеслась. Оп-оп-оп. Все. Там уже все. Главное назвать 19 способов... Да, 19 способов убить грабителя. 17 способов убить грабителя. У нас 11 и 17. Я хочу попробовать вот это вот. Кендел. По-моему, как. С чем можно? С чем? С этой нельзя. С люстрой. А люстры-то для чего? Бескаль. Стопроцентный. Катана. Ладно, убираем. нельзя здесь, здесь. Это, это ещё больше начать. Видимо, вот это сейчас не нужно. Да, да, это старый. Давайте это сделаем последний уже. Все. Больше я просто не вижу ничего. Пытается сразиться с ним. Ну ладно, давайте пропустим. Мы уже видели это. Сейчас последний найдем. Еще. Ну давайте вот виски. Все, последний. Еще. Я напоминаю, напоминаю ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Больше подписок, больше очень интересных видео. Облеова. А, так. Подождите. Горит, чувак, чувак горит. В окно. И вон там На этом у нас все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх, раз это видео вам понравилось.